Вдоль деревни избыта, избыта, на разум разумов За каждым фрагментом мира на любом уровне стоит частный разум. Способность мыслить есть и у камня, и у человека. С точки зрения человека камень не может мыслить. Это просто пассивная глыба. А с точки зрения камня человек мыслит несколько неадекватно давлению, информации на него. У камня есть память, каждая трещинка на нем, структура зерен, составляющих его, напряжение и другое. Это все есть память камня о его образовании, росте, отколе от твердой породы, истории температурного, влажного, ветренного режимов и прочее. Интеллект камня проявляется в его реакции на внешние и внутренние процессы, например, если ударить молотком, то нельзя сказать, что откол будет неправильным. Откол будет таким, как определил его сам камень, в соответствии со своей памятью, состоянием, природы и характеристиками самого удара. У человека точно такая же ситуация с интеллектом, но поток информации, входящий в него, иной. Так обстоят дела с любым фрагментом мира, но мы мало этого замечаем, потому что видим это со своей стороны, по своей мере. Любой процесс можно рассматривать как схема управления. Сам процесс – это информационная система. Воздействие на него – это входящая информация. Реакция его на воздействие – выходная информация. Человек имеет разум, а группа людей имеет коллективный разум, который состоит из разумов каждого и действует в слаженной работе их разумов. Весь мир, Вселенная, как сумма всех фрагментов и уровней имеет мировой разум, высший по отношению к любому отдельному фрагменту мира. Каждый разум составляет высший разум, а высший разум влияет на каждый отдельный. И средой для высшего разума является вся элементная база мира в своей связи. Влияние более высокого по отношению к человеку разума люди многих времен называли Богом, по-разному понимая это и применяя в жизни, но не отдавая значения в разнице между проявлением более высокого разума по отношению к человеку и самого высшего, единого для всех разума. Задача над управлением всего созданного решает высший разум. Есть другая задача. Это задача обеспечения существования всего созданного и дальнейшего создания нового, то есть установка принципа единого. Множество умов в группе людей являются элементной базой для ума более высокого уровня. Люди в своих действиях и помыслах взаимодействуют друг с другом, образуют связи. Совместно воспринимают давление среды. В этой взаимосвязи по определенным правилам проявляется коллективный разум в отношении тех же параметров. Такая система, как среда коллективного разума и памяти, называется эгрегором и выступает как резонатор, фильтр-усилитель мыслей, включенных в него людей. Эгрегоры словно ориентируют мысли людей на наподобие того, как магнитное поле Земли ориентирует стрелку компаса. Эгрегоры разбивают людей на группы одинаково мыслящих по какому-либо вопросу. Люди могут наполнять эгрегоры информацией а эгрегоры могут наводить на мысли, соответствующие этой информации, людей, которые еще не знают эту информацию. Также эгрегоры могут удерживать человека на мыслях, которые он резонирует, и отягчать ему доступ к противной данному эгрегору информации. По отношению к точкам выбора, разум выступает как наблюдатель. В проявлении эффекта наблюдателя на микроуровне требуется внимание множества частных разумов. Чтобы аналогичное проявилось в людском обществе, Внимание адресуют в определенные эгрегоры, накачка эгрегоров, с помощью событий, символов, обрядов, теорий, произведений искусства и так далее. Всякие непонятные для большинства оккультные обряды и символы религиозных и государственных структур есть нечто иное, как накачка и адресация эгрегоров вниманием, энергией народных масс и установка чужеродного разума над личностным разумом каждого попавшегося. Чем сильнее разрушены в мозгу высшие структуры, тем грубее эгрегоры, которые захватывают управление над ним и ведут его, а человек всегда уверен, что он уникален и все делает сам. Человек, у которого от рождения сохранены высшие структуры мозга, как рычаги души, и у которого развит образный интерпретатор, чувствует высший разум как интуицию и не попадает в одержимость низких эгрегоров, а пользуется высшими эгрегорами, как глобальным источником информации. Наше настоящее общество не следует гигиене в отношении данной проблемы. Детям делают с десяток прививок, начиная с рождения. В пищу официально добавляют мощнейшие токсины. Деятели культуры пропагандируют алкоголь, табак и другие наркотики, проституцию, глупость, вседозволенность и безответственность, предательство и прочее. Но если что-то из этой грязи они не могут напрямую внедрить, то очень от этого переживают и находят обходные пути, которые публично благолизуют и под публики вводят. Все это лишает людей развлечения, направленное не только на быстрое самоуничтожение общества, но и на подключение основных масс людей на интересы узкой группы людей. Такая поломка мозгов массы людей и подчинение их частному отделяет от единого и уводит в несуществование.